Итак, продолжим. Давайте. Дело в том, что сейчас я обнаружил ошибку. Плечо силы RF у меня равно относительно точки D. Вот центр вращения, вот линия действия, вот опускаю перпендикуляр, вот длина этого отрезка. Длина этого отрезка, давайте вернемся к данным, потому что вот стоит бросать на них глаза. Длина этого отрезка равна... Обратите внимание, из точки D на вот стержень F она равна 3 метра плюс э, здесь сколько? 2 метра. У меня оказались неправильно записанными данные. Вот, я сейчас вот бросил взгляд на чертеж и понял. Вот у меня здесь 3 метра, вот здесь 1 метр и здесь 2 метра. То есть 6 метров, длина вот этого плеча 6 метров. Его я записал как раз таки сейчас правильно. Но по ходу дела, обратите внимание, вот это плечо я записал правильно. Но по ходу дела я вспомнил, что в предыдущем решении, давайте посмотрим, вот здесь вот. Когда я брал уравнение моментов относительно точки B для силы RE. То есть вот для этой силы RE относительно той же точки Б. Это у меня было плечо. Подождите, а что я говорю? Это 6 метров? Нет, это там было 6 метров, да, наоборот. А здесь у меня плечо, извиняюсь, я взял не относительно точки Д надо брать. Плечо 6. А вот относительно точки Б, то есть 4 метра. Потому что я посмотрел на решение в предыдущем 6 метров, и здесь тоже 6. Ошибка. Это ошибка вот... В этом числе все-таки. В числе 4. То есть здесь мне надо взять 4 метра. Ну что ж, ошибку сверили. Видите, несовпадение чисел. Я подумал, что разные горизонтали... Ух ты! Нет, давайте мы лучше это дело оставим. Просто мы его как-нибудь вот так вот закрасим. Итак, уравнение равновесия для всех трех случаев... Составлены. Опять, если посчитать количество неизвестных в них Давайте посмотрим 4 неизвестных здесь, 5 здесь, 9 И еще 5 здесь, итого 13 неизвестных Правильно, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 14 неизвестных 5, 5 и 4, 14 неизвестных Итого у нас 14 неизвестных на 9 уравнений. Но я напоминаю, у нас справедливые аксиомы сил действия и противодействия. Если мы прибавим вот эти вот 5 уравнений, у нас получится 14 уравнений на 14 неизвестных. Ну или легче в данном случае использовать метод исключения неизвестных. То есть просто заменим все штрихованные величины на не штрихованные, поменяв знак. То есть делаем следующее. Ищем штрихованную величину силы. Вот она, их штрих C. Убираем штрих. Ставим здесь, так меняем знак. Здесь плюс на минус меняем. Здесь минус 1. Меняем на плюс 1. Здесь минус 10. Меняем на плюс 10. Где еще штрихованные величины? Вот здесь у нас плюс 1. Меняем на минус 1. Здесь у нас плюс, минус, плюс. Минус, здесь плюс, минус. Штрихи при этом убираем. да Здесь плюс 4, здесь будет минус 4. Ну вот, пожалуй, и все. Теперь обратим внимание, что если мы будем записывать вот эту систему опять э, в матричном виде, то есть будем решать ее как матрицу неизвестных, то матрица-столбец у нас останется абсолютно такой же. Только вместо. Извините, только вместо RE у меня возникнет. У меня возникнет, конечно, R -F, То есть матрица столбец неизвестных. Будет точно таким же, но вместо RE будет у меня RF. Вот мои 11 неизвестных. А, 9 неизвестных, извиняюсь. Осталось выписать матрицу коэффициентов. И матрицу свободных членов. Ну что ж, это тоже можно сделать достаточно быстро. Но ну, давайте это сделаю все под камеру, чтобы вы закрепили, откуда же у нас берутся вот эти самые неизвестные. Итак, вот эти самые коэффициенты. Вот наши неизвестные в этом порядке. x, a, y, a, x, b, y, b. Смотрим их. В первой строке у меня будут коэффициенты этих, при этих неизвестных в первом уравнении. В первом уравнении у меня содержится x, a с коэффициентом 1. Давайте я здесь его выделю. Раз множителя нет, значит этот множитель равен единице в записи по договоренности. А остальных нету. Значит, x, y, a входит с множителем 0, y, c с множителем 0, и остальные x, d, y, d с множителем 0. То есть у меня x, a, x, c имеют коэффициенты 1, остальные равны 0. x, a, это у меня первый по порядку коэффициент, то есть он равен единице. y, a, коэффициент равен 0, x, b, 0, y, b, 0, x, c равен 1. и остальные... 5 здесь 4 коэффициента y, C, X, y, D, R, равны нулю. B матрица свободных членов. Здесь у меня в первом уравнении единственный свободный член это число 0. Оно уже стоит справа, поэтому мы его справа здесь и напишем. Равно это все дело равно ну нулю. Далее продолжаем для второго уравнения. Y, А и Y, C. Единицы остальные равны нулю. Соответственно, это будет 0, 1, 0, 0, 0 1. Давайте эту 0 выделим. 0, 0, 0. Далее, третье уравнение. Минус 3, X, A, 7. Y, A и M, и M. Значит, здесь у меня минус М свободный член. То есть, вот это число я переношу направо со знаком минус. Свободные члены должны стоять справа при такой записи маточных уровней. Здесь у меня что? Минус 3 и 7. Минус 3, 7. И остальные 7 чисел в этой строке равны 0. Далее. CD минус XC плюс XD. Минус XC. Это пятый. Раз, два, три, четыре, минус один, ноль, и д один, ноль, ноль. Далее, минус yc, плюс yd, минус rf, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль минус ноль, там yd с минусом было. Плюс yd минус rf. Значит, плюс и минус 1. rf последняя неизвестная входила со знаком минус. Вот у меня последняя девятая неизвестная rf. Оно в это уравнение входит с множителем минус 1. И свободный член у меня чего? p2 переношу направо. Будет минус p2. А, подождите, я забыл записать свободный член в этом уравнении. Вот в этом уравнении, во втором, 0. Это минус m у меня в третьем уравнении. То есть здесь у меня стоит 0 и минус m. Вот так. Четвертое уравнение записали. да? Это пятое уравнение. Это что у меня? Пятое уравнение записали. Раз, два, три, четыре, пять. Где у меня в пятом уравнении? А в четвертом я забыл записать... 0, здесь 0. И здесь минус P2. Так, и шестое уравнение, это что у меня? Плюс 1, плюс 10. XC, YC и плюс 6. И свободный член, сколько там? Плюс 10P2. Вот он. Вот он у меня. Вот он, плюс 10P2. Давайте с него начнем, чтобы опять не забыть. Плюс 10 по 2. И здесь у меня, значит, что? Плюс 1, плюс 10, плюс 6. xc у, с. И плюс 6. Значит, здесь 6, здесь 0, 0. Здесь плюс 1, плюс 10. И здесь впереди 4 0. Это у меня было, какое уравнение уже? Седьмое, да? Нет, это было шестое. Плюс один, плюс десять. Плюс шесть, плюс десять. Записали. Да, это шестое, седьмое уравнение. Вот оно. ХБ с плюсом, ХД с минусом. Плюс один, минус один. ХБ третье. Ноль, ноль, один. ХД это... Так, так. Вот оно, ХД. Минус 1, ноль, ноль. Итого... 9 до да, строки элементов. Так, P1,6 косинус 60. P1 косинус 60 градусов. Далее пошло у нас, продлин. это было седьмое уравнение, осталось 8 и 9. -ое. 8 и 9 -ое, это у нас что? YB минус YD минус RF. Плюс Q плюс P1, синус 60, свободный член значит q плюс p1 синус 60 градусов повторяю свободный член я вижу где все известные вот они у меня переношу их вот это известные переношу их направо меняю знак но ну, и остались неизвестные коэффициенты значит 1 минус 1 минус 1 yb yd rf yb это у меня четвертое 1 yd Минус 1. И РФ тоже минус 1. Правильно. YB, YD, YB, YD, РФ. Да, плюс, минус, минус. И осталось последнее уравнение. Это значит у меня что? YD и РФ. И свободный член Q-6P1. минус Синус 60 градусов. И последнее уравнение у нас. Это что будет? 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, минус 2, минус 4. Все, мы составили матрицы в записи матричного уравнения, какого АХ равняется Б. Дальше продолжим в следующем фрагменте.